Так, всем привет, меня зовут Александра Собер, и я сегодня хочу перед Новым годом ответить еще на какое-то количество вопросов своих подписчиков, вот, и сегодня коснуться одного такого забавного и животрепещущего, насколько этичен гипноз, потому что это, ну, как-то нарушение чужой свободы воли, Эх. ну, так, важно это. В общем, что надо про это понимать и знать, что у людей не очень знакомых с техникой гипноза, о нем существуют такие очень мифические представления и ну, какие-то такие вот, что вот вы сейчас медленно открываете свой сбербанк онлайн, начинаете мне с большим удовольствием переводить все свои деньги как бы с чувством полноты уверенности и того, что именно это следует делать. Ну, на деле это все работает намного более сложно. И про гипноз люди, не знающие о нем, забывают то, что вся современная психотерапия возникла от того, что некогда там молодой психиатр Зигмунд Фрейд пошел учиться к Шарко, я не помню, как его звали, вот именно гипнозу для того, чтобы работать с женщинами с истерией. И проработав с этим какое-то время, он, в общем-то, убедился, что этот метод неэффективен. И благодаря этому, в том числе, возник психоанализ и все многочисленные терапевтические течения, которые мы имеем сейчас. Поэтому считать гипноз каким-то суперметодом, это как раз, ну, то есть его уже давно посчитали не суперметодом. И поэтому была придумана куча других не менее интересных техник. С которыми можно работать с людьми. Однако, ну, существуют действительно споры по поводу эффективности, потому что есть небольшая группа очень гипнабельных людей и очень небольшая группа людей, которые неплохо гипнотизируют. То есть вот какие-то вот наши эти края гаусианы и поэтому, то есть если вы сейчас залезете на какой-нибудь там диссеркет или какой-нибудь еще сборник диссертации, если вы обидете слово «гипноз», вы выясните, что очень много в юридической психологии, в судебной психологии посвящено именно тому, насколько можно совершать преступление под влиянием гипноза, ну, потому что это очень такая классная, интересная штука объяснять подобным образом свои действия. Если мы уходим от этого и идем в психотерапию, то проблема э, гипноза даже очень плохого э, и, может быть, даже неэффективного в том, что есть тип клиентов, ну когда мы говорим о свободе воли, которым свойственно приписывать происходящее с ними либо своей воле, то есть меня загипнотизировали, я там э, смог войти в транс, активировать свое подсознание, что-то там поднять очень крутое, что-то полезное сделать. Или меня загипнотизировали, вот, я весь такой э, бедный, несчастный, сам не могу, все, что я делаю, сейчас результат вот этого вот э, наведенного состояния. То есть то, что мы называем внутренним локусом контроля и внешним локусом контроля. Когда он нарушен, соответственно, по отношению к гипнозу может возникать какие-то... Ну, очень странные, может быть, может быть, очень странные отношения. Вот, относительно того, чем гипноз все-таки является. Сейчас к нему пошла какая-то волна вторая интереса, потому что после Эриксона и после волны НЛП в России в начале 90-х возник интерес к недирективному гипнозу и к регрессивным медитациям. То есть что поднимали под недирективным гипнозом? под ним понимали, что мы создаем некоторую систему образов, через которую человек может войти в некоторое трансовое, полутрансовое, очень глубоко контролируемое состояние. Вот. Под директивным в то время мы чаще подразумевали, что процесс погружения, он очень жестко структурирован. То есть в директивном гипнозе у вас есть э, тест глаз, можете ли вы открыть, тест рук, можете ли вы их поднять. И это производило всегда впечатление на людей, что речь идет о каком-то таком, я не знаю, супернасилии и так далее. А на самом деле речь шла о том, насколько их подсознание, насколько вот вообще работает их личная гипнабельность. И гипноз следует понимать как… Э, у меня есть какое-то красивое определение. Ага, изменение подсознательных программ человека с его добровольного согласия. То есть, когда вот вы говорите о том, что вот человек пришел на какую-то там суперсходку э, гипнотизеров, какой-то концертный зал, а потом прыгал на столе, э, там кукарекал и пел песни, все начинается с того, что человек пришел на сходку гипнотизеров. Человек пришел в зал, человек купил билет, человек записался на консультацию. Человек абсолютно добровольно... Вышел на сцену, решил поучаствовать, то есть он очень много раз дал понять, что он готов к этой работе. И, собственно, когда мы говорим о какой бы то ни было э, прогипнотической, гипнотической, про трансовой э, работе в психотерапии, она всегда делается с добровольного согласия. «Давайте с вами проделаем упражнение, в котором…» И есть такие вещи, которые делаются через гипнотические трансы. Давайте мы их попробуем. То есть согласны, не согласны, хотите, не хотите, получится-не получится. Посмотрим, насколько глубоко, посмотрим, насколько эффективно. Ну, то есть, если пойдет, то будет супер. Потому что работающий гипноз это способ сделать там, за полчаса то, что люди делают там, я не знаю, за десятки сессий иногда. Но на деле э, ни мастеров такого уровня, ни людей такого уровня гипнабельности, ну их не существует в таких обильных количествах, и поэтому мы не лечим фобии гипнозом, мы чаще выбираем какой-нибудь там когнитивно-бихевиоральный подход, хотя, казалось бы, проще было бы загипнотизировать человека, чтобы он не боялся пауков, или загипнотизировать человека, чтобы он там не пил. Но как бы, судя по количеству наркологических клиник и прочего, э, хороший метод, но он не бесконечно подчиняет чужую свободу воли, То есть он просто, как бы, как сказать, ну он организует ту зону вот подсознания человека, которую человек сам э, разрешает, как-то так, э, ну, как бы, в, в, в, в которую человек сам пускает для работы. И вот, наверное, вот с гипнозом свободы воли и прочим, ну вот с этим все. Вот Если у вас есть еще какие-то вопросы внутри этого, я надеюсь, что это было не сумбурно, а скорее так объемно и интересно, я с удовольствием на них отвечу. Пишите. Вот. Всего доброго.